Доброго времени суток, друзья, с вами Вали Волкин, на канале Лечь на Днем Дне, Нет. О, да, вот, хотел показать, что я наконец взял камеру для стрима. это камера 2009 года, вот, и прикол в том, что, ну, типа, я взял из-за на... в, э, в хате своей, вот, получается, в квартире, короче, не суть важна, суть в том, что, получается, она не, ну, никому не нужна, но ну, раньше оца была. Вот. Я, короче, забрал, потому что он ей не пользуется, ну а мне, понятное дело, почему бы и нет, попробую стремлю не проводить. Плюс у нее есть автофокусировка, у нее есть встроенный микрофон и что еще. Ну и, в принципе, два мне пикселя, ну что, что, так сказать, на... В данный момент очень плохо нас для современной камеры. Но что вы хотите? Камера 2009 года это очень классная камера, это вот э, вот такая вебка. Поэтому вот такие вот дела. Иди проехали. Итак, сейчас мы будем устанавливать эту камеру на монитор вот такой. Проблема в том, что я не знаю, куда ставить. Либо сюда, центру сюда ставить, либо сюда ставить, либо в угол сюда ставить. Вообще понятия не имею. А еще есть такой прикол, что у меня получается а счетик за... за у меня, короче, в то и Смотрите, обновляю страницу. Опа! А у меня 17 тысяч. Заходим на TikTok, обновляем страницу. А у меня 57900, а вот подумаешь. А, и, кстати, последнее видео, новое видео с этим треком, ну, с новым треком, который вышел. Набрал ты 30 тысяч просмотров и 2700 лайков, 47 комментариев. Я сижу такой, думаю, что Вот, поэтому, если вам интересно, вы можете тикток найти у меня в социальных сетях. Вот, ссылочки все в описании, не забывайте переходить. А, и, конечно же, я вас очень давно не просил, но давайте, друзья, прожмите лайк, потому что это очень прикольный видосик будет. Да, Возьмите э, подписочку, оформите подписочку, сделайте так, чтобы красная кнопочка подписаться стала серой. Вот, и все будет супер Не просто зашибись вот. Поэтому вот такие вот дела. Да. А, комментарии тоже не забывайте оставить. Потому что, ну, знаете, комментарии предлагают. Вот. Вот такие вот дела. Итак, мы поехали устанавливать эту штуку. Единственное, что меня парит, это то, что мне нужно доставать систему Вот. Вот такой вот система. Мне его нужно доставать. Не, типа. Надо подключить аж с другой стороны. Мне придется доставать. Мне, скорее всего, что-то мне кажется, что у меня сейчас все пойдет через раку. Накое говоря. Ну и все И, короче, в итоге минус будет э, ком, потому что, скорее всего, у меня тупо все вырубится. Потому что у меня все под натяжечку. Поэтому мы переключаемся на... Вид от первого... ты вот это Мы переключаемся, получается, на другую камеру. Мы переключаемся на камеру от первого лица. Для вас это секунда, для меня это тоже секунда. Поэтому погнали. Короче, друзья, вот мы так вот, получается, подключились. Вот такой вот у меня единорог. О, и я такой паскудный вот. Друзья, берем камеру, начинаем, получается, подключать. Еще раз говорю... Мне кажется, что ему будет хана Потому что разъем для вайпки находится там И мне, чтобы его достать, мне скорее всего надо вырубить Давайте я вырублю на всякий случай как, Потому что мне реально очень стрёмно за него Вырубаем Шкардосненько вырубили Все, потухло Вырубаем тут и все, а теперь можно доставать, потому что ничего не боюсь. Еще провода, конечно, не на голову мешают. Почему бы и нет? А, еще прикол. У меня раньше был стриминг на ТикТоке. Вот, поэтому у меня. Теперь их нету, потому что у меня вот эта бдюльника, короче, сломана. Поэтому все, погнали. Меньше слово больше дело. Давайте, друзья, погнали. Тух, тух, тух, тух, тух. Короче, друзья, вот так вот я поставил камеру, чтобы все было видно, все, все было классненько, вот. Теперь смотрите, мы ищем наш провод разъема Проблема в том, что все под натяжку. Полностью. О, смотрите, просто трындец, все тупо под натяжку, мне очень стрёмно его дальше доставать, потому что я потом не подрублю. Я уже один раз монитор подрубал, и, скорее всего, я подрубил и вот, э, не на тот разъем, но оно, слава богу, работает, и это хорошо. То есть работает все классно, туда не лезть, больше ничего. А, надо даже не доставать. А, ну, э, идите сюда, значит, встаем на сюда, все назад подрубаем. Сейчас все надо убьем. Ну как же это все это любишь от радиовидения? Теперь надо найти на Ну возьмем ваннус. И что все сработает, иначе это хана. Это хе уважаемые. уважаемая. А жару к себе придублю. Юткольный катиполет. О, тут есть. Я верю в себя. Сейчас все будет ну, где ты? О, есть контакт. его назад всю колбасю о есть контакт. все Фух. вот это крепеж вот видите вот она стоит так она ненадежно будем надеяться что она будет работать потому что Только туда он Я, блин, его доставал и оно, блин, порт не туда втыкнул. Ой, блин. Вырубаем. Так нельзя делать. Это только я так делаю. Сильно часто так делать нельзя. Сейчас вырубится. Все, вырубился. Давайте еще раз попробуем. Попытка номер. Еще раз сюда ставлю. Опять все под натяжечку сейчас будет. Друзья, с меня фиговые тишники если что. Да Поэтому вот такие вот дела. Вот. Убила кусок. Я убила, что Все, друзья, я надеюсь, оно сработает, потому что это тренде. Смотрим. Дисплей. Хух, наконец-то угадал. Фух. Просто забыл, где оно было. Вот поэтому вот такие вот дела. Господи, я лову. Это так, конечно, да. Это сюда. Здравствуй. Все, отлично. Сейчас давайте проверим. Работает ли она. Видит ли оно его? Так, мы заходим в АБС, Я надеюсь, оно его найдет, потому что это трендес будет. Если не найдет, это будет. Так, давайте добавить. Оно его тупо не видит. Это трендес. Я хз, куда его еще можно подрубить? Вот это то, что я сам больше всего боялся. Давайте сейчас я быстро настрою, и вам покажу потом уже, как оно будет уже работать. Друзья, короче, я понял, почему не работает. Хотите прикол? Сейчас все орнете. Вот, вот это вебка. Вот она. Вот. То бишь, мне надо подрубать к монитору, может, найдет. Вот оно, блин. А я думаю, что он не работает действительно. Давайте я сейчас попробую к монитору подрубить. Друзья, друзья, вот смотрите, вот он я. Вот смотрите, вот камера. Вот я. Ребята, поэтому настроили. Но я втыкнул сюда, но это самое единственное было, было нормальное решение. Поэтому пока что будет здесь, потому что, ну, блин, вы видите, как оно стоит, оно тупо падает. Я его нормально, это самое. Еще нужно получается как-то его. Не знаю, тупо трендес какой-то, что это такое. Вот так вот оно должно быть. Вот. Теперь оно получается настроить, но просто проблема в том, что я выезжаю, и оно сейчас навернется. Видите, провод натяжку. Сейчас быстренько попробую настроить его. Ну, и в принципе, и все. Это вот, веб есть. Но ну, проблема в том, что видите какой качество Это 2009 года, напомню, два мегапикселя, мм, поэтому, блин. Это это, друзья, все хана. Но, типа еще лучше точно нет. Поэтому, вот такие вот, друзья, дела Вот так вот мы установили камеру Со временем я его как ну, как-то его переделаю Поэтому не забывайте подписываться Ставить лайки С вами был Виталий э, Волк И всем удачички, всем вай Не забывайте подписываться, ставить лайки И не нажимать на колокольчик И также не забывайте комментировать Все, всем пока They know me all over this planet I'm just a man and I can't understand it Proud that I win and I did it myself Probably more than a fuck if I have the Hearing some